Всем привет, с вами я, Густоплей. Плей. В этом видео я вам покажу и расскажу топ-3 прикольных модов в Майнкрафте. На третьем месте у нас идет мод под названием ATOVS BURGER. Добавят в Майнкрафт возможность создавать бургеры из игровых продуктов. Доступно создание бургеров с говядиной, свининой, курицей, бараниной, рыбой. Да и вообще-то не важно, главное, что будет пополнять вам голод в самой игре. А вот золотые бургеры, они даже будут вам эм, давать положительные эффекты Все прочие бургеры, кроме золотых, эм, просто пополняют вам голода и все, без эффектов Но, к сожалению, даже при таком обстоятельстве, сайт не оставил скриншотов с крафтом самих бургеров эм, Ну, у нас есть выход Мы скачали мод джел, иными словами, мод, который откроет ваши глаза в мир крафтов в Майнкрафте покажет вам, как что крафтится. Но, думаю, каждый об этом знает, поэтому продолжим. Скачиваем, устанавливаем. У меня версия 1.16.5. Как скачать и установить моды, кто вообще в этом нубера не понимает, вы можете узнать по ссылочке в описании. А что реально радует, да это то, что моды, моды и, и, можно скачать в таких версиях, как 1.12.2, 1.14.4 да и так далее, которые вы видите на экране. Давайте перейдем к следующему, а это второе место. Match Tint. Мод, с которым при получении урона на экране будет появляться красная рамка, уведомляющая вас о том, что пора подлекаться. Чем ниже показатель здоровья, тем насыщеннее эта рамка. Что ж, давайте я зайду в Майнкрафт и посмотрю, как все это выглядит. А также отзывы дают знать, что автору есть еще над чем поработать. Мод работает и выглядит это прикольно, но вот загораживает боковое зрение персонажа. Хотя это не так важно, если мы говорим о прикольных модах. Первое место. А вот на первом месте мод Real Survival, что переводится, как многие, кстати, могут догадаться, «реальное выживание». Особенно на хаткоре, это вообще пипец Мод изменит в Майнкрафте систему с едой, сном, а также туалетом и гигиеной Теперь в игре добавится энергия, чем меньше, тем медленнее игрок при нуле игрок вообще получает слепоту и, и кстати добавляет еще и туалет Теперь надо будет ходить в туалет как бы это странно не звучало. Но делается так. Просто берем ведро, нажимаем на кнопку P и готово. А еще добавляет гигиену. Гену. Если не мыться, то можно охватить отравляющий эффект. Так что лучше часто ходить в воду с этим модом. Ну а если тема идет о гигиене, гене и туалете, то ловите смешные отзывы к этому моду. Если вы хотите подобные видеоролики, то напишите в комментариях. И да, не забывайте чекать наше сообщество ВКонтакте. Всем удачи и всем пока-пока.